же уже плавно так до другой части нашей программы, бо белорусская мова – это не просто мова, а я уже сказал, что белорусских мов много у Беларуси, и, кольки я проехал по Беларуси, я николи не чу литературную белорусскую мову. У каждого города своя, у каждой вот своя белорусская мова – и есть такой культурный пласт, про который мало кто знает сегодня. Это тайная белорусская мова, Это закрытая белорусская мова, которая существовала в неких районах, а даже не в районах, она существовала. А существовала ГЭТА мова. У Асеродзе. Я просто хочу почать с историчного такого пласта. Давайте все же не забывать, что Великое Князство Литовское, я про это уже казал, было европейской страной. К тому городская культура, мы так плавно переходим от того, про что мы казали, городская культура была ну, не больше развитая, чем у Москвы. В Городы имели Магдебургское право. Коли город мае Магдебургское право, это первое за все рамеслы. Коли в городе развиваются рамеслы, ну, в середневеке, что было по всей Европе, створается некая коалиция супрацовников, коалиция профессионалов, которая начинает говорить на своей мове. И вот эти мовы, которые существовали в белорусских городах, ну, например, 16-17 годов, Гетея мовы плавно перешли в э, такой режим арго. И вот интересно, калі мы будем э, поравнять с русской мовой, э, у русской мове мы, кажется, ведаем только одно арго. Як, як таковое, это криминальное арго. По им сдроблены э, словники э, много словников Есть доследчики это криминального арго. Но в русской мове я могу вызначить только одно арго, э, это криминальное. У белорусской мове таких арго было много. Э, самые ведомые, самые ведомые, э, я, я называю знаю, называются лим, это закрытая корпоративная мова, на какой разговаривают ты, кто объеднался, те артель. те еще у нечто таких профессионные объединения, можно так сказать. Самый ведомый из них — это Катрушницкий лемезень Мезень у Дрыбинского. Зараз, это Дрыбинский район, есть был такой доследчик Юдаким Романов, который створил два словника катрушницкого и лимезения. Что такое катрушницкий лимезене? Это словник Шаповалов. Кто такие шаповалы? Это те, кто валяют валенки. И в этой профессийные артели які, Якая мела Свае сакрыты У, у Шапавалу Зявился вот гэты катрушницкий лимезень Я нажаль не могу Прэвести зараз бо У меня нет словника Юдакима Романова под рукой зараз, Но ты мне меньше прошу верть на слово Катрушницкий лимезень Был вельми короткий И он уличывал Недзе 915-920 Слов 915 У условники Юдакима Романова проведена, и э, каля 15 э, групп сполучэння умовных, э, якими я ну, не могли, ну, разумеют, один одного больше никто их не разумел, а я не могли обиходиться. Чему это все э, было? Это было тому, что э, треба не выдавать секреты. Яны шли, э, шли на кирмаши. Яны э, э, э, э, ходили по Беларуси, э, пропоновали свой товар. И когда яны обеднували, все это 5 шесть человек идут пропоновать свой товар, едут на кермаш, Как э, только э, справа, касалась их профессиональной деятельности, и они переходили восьмые такие лимезины. Ну, это катрушницкие лимезины, это такие, ну, можно сказать, образцовые. Было еще несколько лимезнев довольно забавных. Михаил, Михаил, вы меня слышите? О, вот о, сейчас о, проявилась Татьяна. Татьяна, вы все слышали о том, что Ярослав сейчас рассказывал? Да, я все это слышу. Я Ну, так вы И... сейчас уже все попробуем беседовать вместе я протягну был такие так званый Любецкий лемент и есть соправды слоники гэтых арго но чаусь и вот рыбминские а Любецкий лемент это увогуле лемент вот такие арго жебраков жебраки ты кто ходил по кермашам и побирались Яны и они так само мели свое арго и это арго ну амаль что страшенное Зараз. Вот так, так само у Романова есть невеликий словничек этого арго, але мы его стратили але этого арго было значительно больше у Беларуси Все яны были страчены ну, после дела речи посполитой И после того, как пошла тотальная политика русизации на этих территориях И может, возникла необходимость в таких, у таком, таким хаджении по кермашам, особными группами, и в этой арго нажали, возникли. Сам Романов писал, что, как он, он звал самые бессторонней возьмите, я написал возьмите самого бессторонней Светку, мову земли. Я проведу цитату. И вы переканаетесь, вы что тут Няма ничего польского, не ни литовского, у нас два шоу и поселишься за вы исключением за выключением позднейших. И вот сам Романа указал, что с белорусской мовы не все так просто. Есть мам мова пана до да пана э, э, с паном по панскую, с поляком по польскую, с великорусом по руску и за усими приходится говорить И вот на этом фоне иснуе белорусская мова каким Яким чином она у выжила, я это не разумею, але это дива-дивная, что при условиях, умовах, калиспанам по Польску, с Великорусам по Руску, э, я еще раз хочу напамятовать, что Великое князство Литовское было полное название, его было Великое князство Литовское, Русское и Жамойцкое, где, здаётся, что русское, как Татьяна, от Полоцку до Смоленску падаётся, так? От Полоцку до смоленского От Полоцку к Валог Браншины. И Браншины, это русская, литовская, это то, что мы разумеем под сучасной Беларусью, под центром Беларуси, и же мойцкие, то, что мы разумеем под сучасной Литвой. Пиронос, понятию у такие, ну это для нас, думаю, татьяна не секрет, але может для слушателей и будет таким секретом, бо Бо истории у нас Так самое не Вельми добра ведать У меня был тут историк, Гисторык Такий сурьёзный Российский историк, На жаль он уже не живый Але коли я ему Расповедавусь про историю Великого князства Литомского Про городскую культуру Про городское право на территории Беларуси И он недоверливо кивал головой, и говорил, что у все это хлусня, это вы националисты придумали. Хоть правда, не националисты, это придумали. И кали почитать того же Буровского, который за разведеми добрый популяризатор истории, у России, он разумеет, как человек российский, он сам Сибирь, он из Новосибирска, но тем не меньше, тем не меньше, он цудово на разумеет, что было. Бы были две державы – Азиатская Московия и Великое князство Литовское, Русское и Жамольское, которое было сопровождено европейской державой со всеми правами городов, со всеми с мощнейшей системой аддукации, а это не треба забывать, что на этой территории были и коллегии, и университеты, и, як, я не знаю, кто придумал, что иезуиты это дрена, потому что иезуиты были самые аддукованные для своего часу люди, и иезуиты, шматы шмат иезуитских коллегий, несли вот эту адукацию, где могли адуковаться не просто там Дети шляхты, а шляхты было много, и шляхта была частей за все бедная. Не только дети шляхты, но когда ты поймаешь вот умовы гульни за иезуитами, ты мог отремать очень добрую эдукацию, даже когда ты там с простого народу, даже когда ты откуль нибудь звездки. Из... Это все было. Вот такая вот система эдукации, европейская система эдукации, она исновала на Беларуси. И эта система была полностью разбурана. Я могу даже назвать докладные годы, когда система беларусской эдукации была разбурана, это, с, ну, может быть, с... 1810 года И э, до первого Паустанья В 30-31 годы Когда там паустанние потопили у крови мы знаем про паустанние калиновского вельми добра нас у школе вучили, и, и то и не так вучили, як это было сапраўды как это было а 30 31 годы вось гэта вот это вот паустанние так само затопленой у крови с гэтага момента вся система адукации на территории беларуси была разбуранная пошла полная русизация и я еще расскажу я не ведаю каким чином узник <связывая> тот же той же дунин марцнккевич бо это судники, но, кажется, мова изъявляется таким цудом, который все не снищет. Ни тогда не снищили, ни про Лукашанки не снищили, но ты мне меньше белорусские школы. Я не, вед... Я не думаю, Татьяна, что сегодня столько белорусских школ, сколько было ну, позд... поздней, пер... ранней докладней перебудовы. Не, ну, конечно, сейчас их менее, но все равно они есть. И дети учатся. И вовле я речу, что это залежит больше от батьков, потому что, когда я училась, допустим, в русской школе, альбо ты так само учился в русской школе, и белорусская мова у нас там была два раза на тыдень, а ли ты мне меньше мы вольно ею володаем, но вот ты, прожившись столько готовой эмиграции, на ее нормально разговариваешь. В принципе, ну, я бачу там, Дробные помылочки а я, я не буду их на выправлять это нормально аутентично это развитие мовы это запозиченные слова и я думаю что все нормально а что в русской мове альбова английской нема запозиченных слов и разных вариаций а я хочу сказать про методы выживания мовы так. то что пану панова за российцами по-российски, это все у нас заховывалось, все десяти годы советской влады, и ранее, и это заховывается и зараз, но вот у нас дома, мы дома говорили больше по белорусскому, альбо дружки подмешивали русской, а с чужими мы говорили на русской мове, и вельми шмат зараз такого так само, люди, вот в пригороде, где я проживаю, а сейчас люди говорят и дома, и с сёграми, и с соседями. Ну, у основным на такой мове, коли можно ее назвать тросянкой, то это умовно конечно. Это мова больше белорусская. Ну, может быть не такая, как в книжках. Але во с чужими все за все на русское мово переходят. Польши, это что мы с телок крови умираем, так выйдет. Ну, может, быть и так. Но там, там, потому что с чужими. Видишь вот еще прыклад да речь со школьной программы по литературе. Когда ты помнишь? ну, может ты учился на несколько годов раньше, чем я, что-то изменялось в подручниках, Але я помню, в классе девятом, те, может быть, восьмом. У нас была такая поэма у концы подручника по белорусской литературе. Я называлась, это была поэма Енади Буралкина. Она называлась «Ленин думает Ленин, про... про Беларусь». Так, а так, вот узгадай так, Ленин, да. Всюду Ленин, всюду Великий Костричник. А вот узгадай, який там был один раздел. Звучи мне про Ленина, и он... Голос мира улучшить, какие? Упрочало Нью-Йорка, у доки порты, так? Нет, нет, не, <laughs> не, не, не, ну, гэдэ, ну, не Там был раздел Калиновский. Я а -а -а. видел этот раздел на память просто а -а -а. от родка до родка. Там была описана казнь Калиновского увильни. Угадал, вот. угадал. Mm -hmm. Он и шел между и шаблев, и смехался на полный рот. Далее я рассказывать не буду, потому что это будет очень долго. И я займусь всю вашу программу, а я помню этот раздел, да, ГЭТУЛЬ? То, как там у 14-15 годов, вот это было укладено в мою память. И, и все-таки литература, и мова, и идея, идея, вот то, что все правдное, по принципу, кто убачить, Имеющий уши да услышит. Ну, вот так. то я по-русски скажу. Да? А... Кто хотел это знайти, то и знаходи. Вот это я первый сарод всего остатнего. Не будем называть Но, это таким слушай, словом. Слушай, невеликой нев -нев -нев книгой вышли первые версии Сражука Соколова Воюша, и там были так званые песни Кассинеров. Памятаешь сборных такие. Конечно, памятник. И, и, и, и там, где у Ягородок с низшим тех, кто москалями называются в народе, ниже и была зноска э, такая. Э, Маскалями э, кассинеры называли. Э, э, по там я не помню, я не помню износ износку, але так что в маскале, это это пан, и у все восстание Калиновского нам подавалось как восстание селян супрац панов. вот они взялись да, и вырашили панство бить, шляхту бить и иные, но все, все же не так, Поэтому потребны был некий национальный герой, який укладался у рамки социалистической идеи, социалистичного реализму, но чему все избрали Кастуся Калиновского. Уже не ведают, чему. Может, потому, что саправды, его повесили в Вильне. И может, потому, что было такое супредставление Муравьева Вешельника и Кастуся Калиновского, народного героя. Але все говорили, что Кастусь Калиновский — это супредпанство, узня у селян. Все уж было, саправды, не так, как алёк, учить историю, учить соправдную историю. Но але герой такие э, герои такие изъявился все нашей истории. Но ну, мне было, правда, что перепоняю, мне было все зразумело, потому что я в детстве была более математиком, чем э, больше физиком, чем лириками. Я просто умела сопоставлять все, и я сопоставляла все, что я читала в разных подручников, mm -hmm. книжках, и мне было отразу все зразумело. Ну, я не хочу хвалиться, там, что я была неким гением, там, Али мне кажется, что иные так самое, как хотели, могли поставить из Ну потом, дякую Богу, вышел двухтомник соправданных документов по, по устанию Калиновского, такие великие, добрая работа была сделана, добрая, вельми добрая, и, и, и все, как бы вы светилось, сразу, где были и загады Муравьева, и загады. Протка моего биклемишевого губернатора Могилевщины и все э, э, листы Калиновского, все э, извертания, ну, там там там там все все было раскладено э, так, как оно должно быть раскладено. И еще Кали Mm -hmm. До речь, пропасть, что знал перепоняю. Твой проток Беклемишев э, моим своякам э, Ждановичем, але не моим продком промым, а их ним своякам вернул шляхетскую грамоту, потому что они там Вельми, mm -hmm. ну, яны так, ну мои мои протки в полстанях. Своики там нечто, ну домовились со своим протком, я наверное ну, грамоту, мне на это меломская ветка Ждановича. Ну ведущий, ведущий, ты ведущий, с удов, я к с на А вот наша Минская, Слуцкая не наша не скорылась. так что. И тут вы нашли некий такие вот... Ну, вы, вы, вы, вы, я, я, я, я, я история отбивается на существенности, так? Чему я кажу, чему я кажу так упэлненно? Потому что один наш историк мне показывал <связывающие> эту грамоту шляхетскую. <связывающие> и... Когда правильно разобрала подписы, то я это, правда, имела место. Ну так. И еще поставить кропку под другим пунктом нашей программы. Я хотел бы снова вернуться до мовы. И вот когда мы говорили про выживаемость мовы, и мы починали с Кондрата Кондратовича, я бы хотел сказать, что мы имели один словник. Великий словник белорусской мовы под редакцией Кондрата Кондратовича Тараховича. Больше древней работы я, правда, не бачу, потому что я не ведаю, может, такая политика была мне... Ну, подковерная, подложная. Але, але, то, что забил Кондрат Кондратович для белорусской мовы, это так само, ну, может, я, я бы мог это объявить с драдой. Потому что тотальная русизация шла у гэтым словнику. Кондрат Кондратович на вот пропановал сказать, поезд, а не техник, была такая идея. Ну, дякую Богу, хоть техник, и он нам покинул. Али вот такая тотальная русизация у словниках, у всех выданных словников под редакцией Атраховича, тому я не ведаю, кто же, кто же он такой уж? И он белорусский литератор, байкописец, э, не знаю, не ведаю, драматург, или можно лечить пьесой. Кто смеется? А я бы и пьесы не лечил. Э, Но ну, а то, что он заработал для словников, это это была соправды ну, ну дрена, это все было, это было это была просто здрада. Ну, может так советская улада тиснула тиснула и амаль что дотиснула но на самом речь, конечно, кали бывать у весы, тем больше провести там частку детинства, вот все каникулы, весь теплый час года, то нельзя не зауважить, что вельми шмат белорусских слов саправды, аутентичных. И правильно ты кажешь, у каждой местности они могут быть свои. Это вельми цикавые слова. Допустим, слово «прысок», что означает в угли из печки». Я не ведала дн... Ой, за несколько год до нашей разработки, я доведался, что такое слово есть. Альбо есть, есть слово, який у нас так ставит натиск, а действие в меньших местовостях по-иншему, и потом возникает питание, как правильно по-литературному. Это все можно выучать всю все.